Здравствуйте! Добро пожаловать на канал О Здоровье и Долголетии. Сегодняшнее видео адресовано тем, у кого на утреннюю зарядку совсем мало времени. Есть буквально время на одно, два-три упражнения. То есть 3 минутки, 3-5 минут. Сегодня мы выполним статическое упражнение, в котором будут задействованы мышцы пресса, мышцы спины. И сейчас небольшая информация буквально о мышцах пресса и мышцах спины. Мышцы пресса и мышцы спины могут выполнять как бы две функции. С одной стороны, они могут быть стабилизаторами, с другой стороны, стороны они могут быть движущими мышцами. К примеру, когда вы выполняете планку, ваши мышцы спины и пресса являются стабилизаторами. Когда вы выполняете, допустим, кранчи, скручивание, то мышцы работают как движущие мышцы. Потому что прямая мышца живота, например, да, она отвечает за э, сгибание-разгибание. Мышцы косые, они отвечают за развороты-повороты. Поэтому, когда вы выбираете упражнения для пресса, постарайтесь не выбирать только статические упражнения и ни в коем случае не задерживайте дыхание, когда вы выполняете статические упражнения, потому что это влияет на давление, на скачки давления, кровяного кровяного давления. Поэтому будьте внимательны. Садимся ягодицами на пятки, округляем поясницу, тянемся. Начинаем с маленькой растяжки. Выпрямляемся. Круглая спина, тянемся. Выпрямляемся. Выполним еще два раза. Выдох, округлились. Лоб, когда округляемся, плечи не тянем уже. Круглая спина. Примать. Переходим в колено-кистевой упор. Вот в этом положении проверяем кисти под плечи, колени под ягодицы. Округляем спину, круглая спина, выдох, прямая спина. Мы начинаем с простой растяжки, для того, чтобы запустить админные процессы и улучшить мобильность, подвижность наших мышц. Потому что именно растяжка, именно движение, амин – начинают заводить наше кровообращение, включают тоже наше кровообращение. Последний раз также А вот теперь руки внимательны. Катическая часть нашего упражнения. Правая рука ушла вперед, мы ее поставили вот на такой крабик. Левая нога ушла назад, мы ее поставили на полупалечку. Удержали это положение. И вот в этом положении мы не висим на опорные руки, мы себя выталкиваем. Мы подбираем мышцы пресса, они у нас включились как стабилизатор. Мы поднимаем ногу, приподнимаем руку и держим это положение. Вот если в этом положении вы поработаете рукой и ногой, то включатся в работу мышцы широчайшая мышца спина, плечевого сустава, вокруг плечевого сустава и мышцы ягодицы бедра. А пресс и спина, мышцы вдоль позвоночника, Будут, будут продолжать свою функцию стабилизатора. Опускаем руку, опускаем ногу. Меняем другая рука, другая нога. Удерживаем. Сразу подобрали животы. Приподняли и удержали. Вы будете чувствовать, когда действительно пресс включается в работу. Из этого положения рука вверх-вниз. Последний раз также опускаем руку, опускаем ногу. Круглая прямая спина. Опускаемся негодяйцами на пятки, наоборот. Чувствуем, как у нас тянутся мышцы вдоль позвоночника. Возвращаем кисти к коленям. И если время позволяет, выполняем еще один подход. Прислушивайтесь к тому, какие мышцы у вас работают. И если вы выбираете для себя упражнение самостоятельно, пожалуйста, обращайте внимание на то, за что отвечает та или иная мышца, за какое движение отвечает та или иная мышца, и выбирайте такие упражнения. Если вы выбираете упражнение, смотрите, пожалуйста, в каком режиме работает мышца. В динамическом, то есть в движении, или в статическом. И старайтесь тогда уже чередовать Статические и динамические упражнения В следующем видео мы с вами выполним несколько упражнений для пресса Которые будут чередовать статическую нагрузку и динамическую нагрузку Чтобы вы могли сравнить, что и как Если же вам хочется получить полноценную программу тренировок Вы можете стать спонсором моего канала И получить программу тренировок на месяц Три тренировки по 25-30 минут И заниматься по ней если сегодняшнее видео было вам полезным, поставьте, пожалуйста, лайки, делитесь им с друзьями, заходите на мой канал. До встречи, друзья!